Движение денежных средств. Как защититься от факапов, диверсий, какие бывают подводные камни, ты узнаешь в этом видео. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансового предпринимателя. Обязательно подпишись на этот канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые бомбические видео. Оставляй отзыв, а мы его разберем в следующих наших видео про твою уникальную ситуацию в движении денежных средств. Поехали! Итак, факап, который может случиться в движении денежных средств, это его автоматизация. Когда, например, мы платим поставщику, а это на самом деле перевод в другую кассу, либо у нас есть какой-то платеж, его нужно разбить на 4 разных платежа, то есть на 4 строки, а соотнести одно в одно направление, другое на третьего сотрудника. То есть у нас в одной транзакции бывают 4 категории. Но мы автоматом гоним, гоним, гоним, гоним и получаем недостоверную отчетность в разрезе поставщиков, сотрудников, либо какой-то другой категории. Еще у нас есть сотрудники под отчетный лист. Которые располагают нашими деньгами, например, прорабы настройки, которые тратят их налево, направо, еще куда-то. И они говорят: а все, у меня денег нет, мне еще нужны деньги, мне еще нужны деньги. И когда мы их просим отчитаться, сказать: слушай, а куда ты потратил деньги, почему у тебя столько денег, почему ты просишь сюда денег? Ты купил материал, на какой объект его нужно закидывать, на какой этап его нужно закидывать? И сотрудник поплыл. Его они, ну, не. Очень люблю, ну. Бывает, конечно, что сотрудник заработался на стройке и ему нужно помочь, ему нужно предоставить финансового помощника, который будет фиксировать за ним транзакции. Например, мы это делаем через чат с прорабом. Вот. Но бывают такие ситуации, когда э, этот сбой идет, идет, идет и никакого вразумительного ответа нам человек сказать не может. Так мы выявили ни одного недобросовестного человека, который был ответственный за деньги. Он просто их тырил. Также в движении денежных средств мы можем э, отнести статью например, это хозрасходы, мы их относим на аренду, либо аренду мы относим на прочий расход, либо сделали приходную статью какого-то непонятного лешего расходной статьей. У нас DDS получается неполный, некачественный, слава богу, что у нас есть конечные остатки, по которым мы можем сверить свои расчетные счета, кассы, карты, сейф и быстро-быстро найти эту транзакцию, куда она зачесалась. Также бывает человеческий фактор, когда мы пишем, например, один пробел и нали. То есть это не цифра, это даже не текст, это это просто какие-то символы, которые не выдают цифру. В твоем ДДС, который я прикрепил в этом видео, есть ошибка на дурака. Когда мы эту цифру распознаем, монитор выдает ошибку и мы можем очень-очень-очень быстро отследить. Поэтому заходи в описание к этому видео, приобретай этот файл, смотри обязательно видео инструкцию, пробуем поиграться, прежде чем начнешь уже качественно навести движение денежных средств в своей компании. С вами был Николай Ившин. Обязательно подпишись на этот канал, ставь лайк этому видео, пиши комментарии, про свою ситуацию мы обязательно ее разберем в новых видео. А сейчас прям переходи на мой канал, там очень много полезного видео про управление финансами.